В атмосфере Юпитера очень низкая концентрация воды. Астроном Карл Саган высказывал предположение о том, что в верхних слоях атмосферы Юпитера возможна жизнь. Эта гипотеза была выдвинута в 70-е. На сегодняшний день гипотеза не доказана. В слое атмосферы Юпитера, который содержит облака из водяного пара, давление и температура благоприятны для жизни. 8 космических аппаратов, которые посетили Юпитер. Пионер-10. Первый космический аппарат, который посетил Юпитер. Зонд Юнона был запущен в сторону Юпитера в 2011 году и по предположениям достигнет планеты в 2016 году. Свет Юпитера намного ярче Сириуса, самой яркой звезды на небе. Безоблачную ночь в небольшой телескоп или хороший бинокль можно увидеть не только Юпитер, но и четыре его спутника. На Юпитере идут алмазные дожди. Если бы Юпитер находился от Земли на расстоянии Луны, то мы могли бы видеть его таким. Форма планеты чуть сдавлена с полюсов и немного выпускает на экваторе. Ядро Юпитера по размерам приближено к Земле, но по массе меньше в 10 раз.